Медитация – способ прикоснуться к бесконечности. Она дает нам возможность непосредственно переживать свою истинную природу, всегда уже исцеленную, необусловленную, бессмертную. Из этого невообразимого простора и ясности возникает покой и мудрость, к которому мы отчаянно стремимся. Возникает пространство для принятия себя в настоящем и для осознания своих огромных ресурсов для исцеления данных нам от рождения. Медитация позволяет нам ощутить непосредственную причастность к своей жизни, а не проживать жизнь в воспоминаниях или мечтах о призрачном будущем. Сегодня в нашем распоряжении есть множество психологических и целительных практических методов, однако ни один из них не способен заменить медитативную практику, когда речь заходит о пути к собственной глубочайшей истине. При этом медитация, благодаря своей глубокой ясности и силе, способна стать плодотворным дополнением любого такого метода. А работа по исцелению, ради которой мы пришли в этот мир, заключается в том, чтобы встречать горе с милосердием и любящей добротой, без страха и ненависти к себе. Ум ⁇ это лишь часть нашей безграничности. Ум настаивает на необходимости находить всему решение, Заражен глубокими заблуждениями, но сердце нуждается лишь в том, чтобы мы приняли свою боль в простор своей подлинной природы. Курс медитации постепенное пробуждение это особый систематический метод полного физического, умственного и эмоционального расслабления. Внешне со стороны может показаться, что человек, практикующий медитации, просто погружается в сон, в то время как в действительности его сознание продолжает функционировать, проникая в подсознание. Курс медитации «Постепенное пробуждение» приводит к состоянию релаксации благодаря отвлечению сознания от внешних впечатлений и погружению его. Сокровенные недра психики. Если сознание отделить как от внешнего восприятия, так и от сна, оно наполняется силой, которую можно использовать в различных целях. Укрепление памяти, накопление знаний, повышение творческих способностей, преобразование всей личности почти постоянно активен, что-то анализирует, принимает или отвергает. Если он обусловлен природой наших чувств и способностью логически мыслить. Даже во сне он не оставляет нас покоя своим мифотворчеством. Как же обуздать этого дикого мустанга? И возможно ли это? Да, возможно при помощи курса медитации «Постепенное пробуждение». Эти практики способны сбалансировать беспощадный ум. Но каким образом? Посредством психофизической релаксации. Это состояние нельзя назвать ни бодрствованием, ни глубоким сном. Скорее всего, это некое сумеречное промежуточное состояние между ними когда все наше существо освобождается от всякой напряженности и становится проницаемым даже для таких тонких энергий, как энергия мысли. Здесь включается уже иная система, система нашего подсознания, которая не способна анализировать, сопоставлять или отвергать. Все, что входит в эту сферу, Любое впечатление прорастает и дает плоды, расширяя возможности нашего существа. Вот почему нет нужды беспокоиться, если вы заснули во время медитации, и хотя это для вас полезно, постарайтесь все-таки не засыпать, ибо сон – это уже не медитация. Если вы желаете избавиться от определенных привычек, Посейте в почву подсознания семена иных желаний, и тогда они взойдут над почвой сознания. Современная социальная обстановка весьма существенно отличается от древнего уклада жизни. Сегодня энергия растрачивается на всех уровнях бытия, а равновесие утрачено. Люди поглощены погоней за материальными благами. Моральная деградация и преступность, смертность и болезни распространяются как метастазы по всей планете. И хотя медицинская наука избавила мир от эпидемий прошлого, сегодня люди изнемогают от новой эпидемии, эпидемии стресса, источника всевозможных расстройств и неспособности адаптироваться в условиях бешеного ритма современной жизни. Такие психосоматические болезни, как диабет, гипертония, мигрень, астма, кожные воспаления и пищеварительные проблемы являются следствием накопившихся психофизических напряжений. Главные причины смерти от рака, инфаркта и инсульта, в развитых странах также следует искать перенапряжение. Откуда появится гармония в теле и в уме, если энергия небрежно растрачивается, а идеалами разбрасываются? Сегодня ни холод и ни бедность, ни наркомания и ни войны являются международными проблемами. Все это следствие. Ищите подлинную причину в постоянном напряжении, перенапряжении. Если вы освободитесь от напряжений, то решите ваши жизненные проблемы. Устраните перекос энергий и уравновесите их. А это означает, что вы сможете контролировать свои эмоции, гнев и вожделение, то есть упредить болезни сердца,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 когда устранены баррикады и завалы, как источники напряжений, свободный ветер и естественности проветривает все наше существо для обновленной жизни. По существу весьма простая техника курса медитации «Постепенное пробуждение» позволяет проникнуть в так называемые «мертвые зоны сознания». Подсознание – прилежный и исполнительный ученик, который немедленно выполняет любые приказания. А регулярно практикуя, вы научитесь управлять подсознательным умом, за которым послушно последует и ваш сознательный рациональный ум. Вам не следует воевать со всеми привычками и комплексами и искоренять свою природу так как подобные действия лишь формирует внутренний дискомфорт и враждебность. Повседневная жизнь притупляет восприимчивость у большинства людей, но курс медитации «Постепенное пробуждение» расширяет и углубляет эту восприимчивость, подобно тому, как расплавленному железу можно придать любую форму, так и расплавленный медитациями ум можно изменить конструктивным образом, если в нем сожжены его комплексы и опасения. Каким образом курс медитации «Постепенное пробуждение» влияет на тело и ум? При помощи психофизического расслабления, воздействия на физический субстрат мозга,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 вызывает те или иные ощущения и переживания. Курс медитации «Постепенное пробуждение» – это особая практика, которая извлекает психическую силу из ее подсознательных глубин на поверхность сознания. Наш мозг перенасыщен мириадами впечатлений, спрессованных в архетипы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 Так и ум человеческий продуцирует миллионы таких семян, как карма, самскары и архетипы. Однако человек не просто биологическая единица, но творец своего микрокосмоса. Занимаясь медитациями постепенное пробуждение, вы можете прочувствовать, как ваше сознание, в зависимости от ваших возможностей и способностей продвигается от одного слоя самскар к другому слою, постепенно углубляясь, извлекая все более причудливые и яркие впечатления. На первый взгляд может показаться, что этот курс предназначен для расслабления и отвлечения от внешнего мира, то время как он углубляет наше сознание. Но высшая и конечная цель этого курса – погрузить ваше сознание так глубоко, чтобы вы смогли наконец-то слиться со своим подлинным внутренним существом. Курс медитации «Постепенное пробуждение» не предназначен для концентрации внимания. Все, что требуется – это бдительное состояние ума, которое отслеживает продвижение сознания от одной точки к другой, переживая каждый опыт. Если вы начнете заниматься в этом курсе концентрации, то заблокируете естественный поток сознания и дальнейшее погружение во внутреннее «я» прекратится. Самое важное в этом курсе – это просто подставить себя под инструкции учителя и созерцать любой всплывающий опыт, вполне осознанно и отвлеченно.